бог любит людей которые хорошо относятся к своей семье так вот допустим рассмотрев на примере алкоголика что необходимо алкоголику небольшое количество денег за бутыльник и бахнуть ну и сколько он будет зарабатывать ну на бутылку всегда сможет найти но когда человек начинает хорошо и тепло относиться к семье то Ощущение такое происходит, как будто семья вот этим теплым состоянием, она становится благословенной. И тогда дается на потребности всей семьи. Но здесь очень важно, чтобы человек постоянно ощущал вот это тепло по отношению к тем людям, которые живут не выбирал для себя позицию позы как это часто бывает не выбирал бы для себя позицию фекания и воспитания бесконечного окружающих людей а выбирал бы позицию доброты был бы добрее не зря есть пословица в которой говорится люди будьте добрее тогда люди к вам потянутся вот это для семьи очень важно как начать зарабатывать начните тепло относиться к семье что разрушает человека? Вот самый главный механизм, который есть, не здесь находится. Наш главный механизм, с которым мы общаемся с Богом, вот здесь находится. Когда вы раздражаетесь, вот здесь что-то сжимается. Когда вы ненавидите, вот здесь что-то сжимается, когда вас бесит что-то, вот здесь, вот здесь. Это ненависть, это желание боли. Так вы принимаете болезнь. А вы делаете наоборот: желаете тепла к этим людям смотрите на них какие бы они ни были находите тепло вот здесь в середине своей груди говорите мои зайчики ну ничего страшного там ребенок пьет ну ничего страшного зато он мой родной я его вынашивала я его кормила ничего все у него пройдет скоро все будет хорошо а я от него не отвернусь ну понимаете вот таким образом почему мужчины и женщины пьют начните их выглаживать они перестанут пить садитесь каждый вечер им в коленки или там куда-нибудь и гладьте и говорит Ты мой зайчик ты моя хорошая ты мое солнышко ты там делайте это 30-40 минут такая система очень хорошо работает почему пьют то от того что любви не чувствуют пьют то от того что не могут поверить что их можно любить вот им нужно это доказать